Всем привет, ребята, и сегодня мы начинаем играть в Sims 4. Да, мы наконец-то играем в Sims 4. И сейчас давайте мы зайдем в касс. А, новая игра. Допустим, заходим. Музыка, пожалуйста. Я хочу тебя убрать. Сейчас мы давайте сделаем музыку чуть потише, потому что она может мешать а, меню настройки игры. Так, музыка. Даже звук. Основная громкость. Это что у нас тут будет? Музыку можно подобрать. Ах. Вот, качество звука, кстати, здесь на Все хорошо. Применяем. Ах. Так, давайте-ка. Не хочу я создавать пока историю, и кто тут нам выпал. Не, давайте по-другому. А, кстати, у меня здесь стоит фон. Очень популярный достаточно у симмеров везде. 74 4. Так. А, давайте вот так вот. Стремный персонаж, конечно. Кто ему такую кожу? Эта кожа у меня из... Ä, это... Дополнительных материалов. Так. Давайте-ка мы сначала начнем с бровей. У меня здесь тоже есть э, куча такая, кучная бровей. Это из YouTube-ролика «Папочка МОДС». Ссылочку на ролик, который показывает там папочку МОДС», я оставлю в описании там, под видео. Так, э, допустим, ну давайте вот такие брови, или может чуть-чуть еще поискать. Не, мне кажется, давайте вот такие оставим или или вот такие вообще но мне кажется вот этот вариантик более такой нормальный окей а по лицу я всегда ставлю вот такое лицо чтобы не все красиво было чтобы так губы у меня в принципе всегда такие стоят нос он тут и так нормально выставлен хорошо косметику уберем так волосы волосы это одно из важных эти мне не нравятся. А эти я, возможно, оставлю. Вот эти я удалю, которые вот эти, я их удалю. Наверное, не знаю. Давайте мы сейчас что-нибудь создадим такое. Чтобы прям прикольно было. Ну, не знаю. И давайте под тон кожи, мне кажется. Лицо поменять надо. А, нет, здесь оно не меняется же. Надо идти в. Так, тон кожи, лицо. Не то где здесь дополнительный материал, это я не пойму. Ага, они где-то должны быть в особенностях кожи, да. Тут должно быть. Я, кстати, никогда этот дополнительный материал практически не использовал раньше, но вот сейчас буду использовать, потому что мне понравилось. Я сейчас такой смотрю. Оп, понравилось. Ну, мне кажется, давайте вот такую более живую или более такую вот. М -м -м, мне кажется, давайте еще светлее даже возьмем кожу. Вот так мне нравится. Не знаю, вот, ну, красиво получилось. Сейчас я эти леснички заменю чем-нибудь. А, так. Потому что вот разработчики, дорогие разработчики, вы не умеете, не умеете просто делать лесницы. И вообще у вас нету проработки, проработки 0. А, вообще проработки 0. Ну и типа, наши мододелы справляются лучше с работой, чем вы как ну согласитесь что мы за просто лучшей вот это поломанная прическа которая вставляет только тень ее почему то до сих пор не удалил Ладно, потом удалю а, так поломанные прически мы не носим может что то вот такое не а где то у меня здесь еще была сохраненная мной скачанная вот такая но мне кажется вот такой, который вариантик был, он лучше. Так, давайте вообще полистаем. У меня есть в стиле Максис, но они мне что-то не очень заходят в последнее время. А, вот такая вот, что-то тоже в стиле Максис. Ну, давайте вот такую. Можно поменять немножко цвет, кстати, это какой вот такой, вот такой вот вообще стрёмный какой-то белая вот такая вот бело-черная черно-белая да а если черную выбрать то просто А есть черный вариант еще чернее белый вариантик белый вариантик ну давайте вот такую прическу что-то такое может okay. даже может даже сделаем какую-нибудь а, не знаю там стримершу может а, ну давайте вот так все вот так вот оставляем или что-то еще поднастроить. Вот такое можно взять. Знаете, вот такое мне нравится больше всего. Или даже, может, тут вот такое. Надо поэкспериментировать. Что здесь добавляется с чем? А, вот такое, но мне что-то не очень. А, давайте вот такое. Черно-синие волосы. Самый прикольный варик. Просто мне нравится. Сделаем что-нибудь прикольное. Так, давайте пройдемся здесь по допам. Здесь по допу меня есть вот такая штука, но она мне не нравится. А под также есть что Такая штука, она мне тоже не очень заходит. Типа, ну как бы нет. На нет сходит просто. Стримешься с какой-нибудь. мы будем искать ей отношения. Зашибись. А, допустим, нужно будет выйти за какого-нибудь богача. Так, тут стрелки-то не особо и видно, но да ладно, здесь все равно половина будет не очень так видно из-за волос, потому что они закрывают Так, кстати, у меня есть Twitch канал свой, на котором я пока ничего не выкладываю но возможно я там буду вести стримы опять же по Sims, -у. возможно будут стримы с камеры она у меня тоже есть ну и в общем-то там будет интересно Сейчас пока там не выкладываю, только на ютубе веду. Кстати, заранее извиняюсь за вот э, долгое отсутствие, у меня не было месяц, это очень плохо. Я вот прям не могу сейчас, э, ну вообще как-то выгорание что-ли было, идей не было абсолютно. Я не знаю, Sims я не хотел снимать, типа как бы, ну думаю, нет, что-то уже все, я начал искать... Уже другие игры. Что-то я не могу вот просто найти другие игры. Может, вот такую фигню какую-то. Не знаю, для какого образа я это скачивал Просто. Не знаю, для какого. Харли Квин. Ну да, на Харли Квин похоже. Но Химс версия только еще с черными волосами и синими. С синей краской синим цветом. Так, а, погнали еще посмотрим синим высветлением, так сказать. Погнали еще посмотрим, что здесь есть. Здесь просто куча вариантов. Я не знаю даже, что выбрать. Здесь куча вариантов. Есть варианты, которые не отображаются на такой коже. Есть варианты, которые отображаются. Фиг знает, какой выбрать. А, это какой-то стрёмный вариант ну, давайте вот такой который в принципе не сильно заметно а, губы что по губам вот такие китайские у меня половина какая на китайцев похожа не в оскорблении китайцам но просто такой вот китайский стиль у меня просто все губы похожи на этот китайский стиль а, ну что-то не очень мне так кажется а, вот Губы в Симси с допами выглядят абсолютно по-другому, мне кажется, иначе. Как-то, ну, совсем, посмотрите, просто. Это выглядит иначе, вы посмотрите. Это абсолютно Так, а вот это пойдет, не пойдет, пошло, но я не хочу. А, давайте вот такие губы, потому что здесь не сильно заметно будет тут можно выбрать цвет красный абсолютно нет давайте все таки не такие а вот что то такое но красное красное не опять не то опять ужас какой то я говорю что я скачивался не сам это я по чужой папке мод все перекачивал типа ну эти допы не мои файлы не мои все не мое Мне кажется, можно горку даже сделать, но что-то некрасиво. Губы какие-то стрёмные может их поменять вообще. Что-то не знаю, но не хочу я такое. Мник вообще какой-то стрёмный вообще прям стрёмно Не знаю, на других симов мне как-то покрасивее смотрелось. Ой, вот это вообще фигня. Которую я никому не посоветую никогда скачивать. Блин, вот еще с каких сайтов я скачиваю доп материал. Иногда скачиваю с этого Sims 3 пака. Sims 3 pack там есть под Sims 4, и под Sims 3, и под все там есть. Вот такой более менее оптимальный. Я всегда ставлю здесь, кстати, все на минимум. Ставим все на минимум. Вот так вот это выглядит, какая-то. Ну, такой вот образ плюс у меня здесь есть еще скачанные вещи где то они обычно снизу отображают. о кардиганчик вот такой Я про него вот это вот кофта сверху я про нее забыл Вот просто извините я забыл про эту кофту про ее существование вообще а, давайте мы тогда наденем этот кардиган ну какой то вот такой вот черный не знаю там можно одеть в клеточку что нибудь такое красный такой в клетку Давайте черный. черт, Белый не хочу. черный хочу. Вот он подходит нашей героине. Просто. А -а. Вы посмотрите, насколько это подходит. И у меня здесь были джинсы. По-моему, черная расцветка у них тоже была нет. это Не черная, даже а темная какая-то. А, ну и вот такое у меня здесь было. Ну здесь-то фигня какая-то. А у меня больше ничего нету? Помогите, у меня чё, больше ничего нету, что ли? Я ничего не скачал и через... А, вообще, ну, в принципе, прикольно выглядит пока что. Пока что прикольно выглядит. Так. Может, тогда все-таки джинсы. Потому что, ну, больше у меня вариантов нету Темные джинсы или светлые, кстати, можно взять. Светлые как-то не очень, поэтому возьму более темные. Темные, стрёмные, такие темные, блин. Давайте вот это подходящий или просто подходящий. Самый оптимальный а -а -а. вариантик. А, ну и вот это вот я точно никогда не одену эти сапоги дурацкие. А -а кроссовки, может, черные опять же выбрать. Здесь есть что-нибудь? Это какие-то стрёмные кроссовки, так что давайте другие кроссовки искать. Главное, чтобы они были с черным цветом. Кстати, мне кажется, мы в кассе уже провели больше времени, чем обычно. Я провожу в кассе. Ну хотя я примерно столько же в кассе провожу, потому что я не могу просто вот так вот найти быстро себе прикольное что-то вот такие кросы, только в черном цвете или вот такие кроссы в черном цвете даже не знаю что лучше или давайте базовые кроссы возьмем или хотя бы из дополнения какого-то там по моему в жизнь городе добавляли или что-то я не помню откуда но здесь я видел базовые вот только что кроссовки которые добавляли не с допами а, не с дополнительными материалами с интернета, а вот просто какие-то кроссы базовые были или не базовые, не помню, но какие-то были, я помню, красивые такие а, потому что такое вот о, вот такие вот, я понял какие я имел в ввиду и черные ну, куда вообще осмотрим здесь, конечно, у одежды есть лаги, видно, что не прорисовывается до конца, но ничего страшного. Что-то эти кросы у меня как-то не зашли. Ooh. Давайте другие выберем, конечно. И уже пойдем куда-нибудь жить. Или хотя бы просто снимем квартиру где-нибудь. А можно ее вообще без обуви оставить? Ладно, шучу. А, Что-то такое. Ну, давайте вот такой вариантик ставим. За характером, жизненными целями. Кстати, а раньше в Sims 4... В Sims 4 делали нормальные просто жизненные цели. А сейчас они какие-то фиговые. Вот, допустим, здоровый образ жизни, душевное равновесие. Или там учитель дзен. Специалист в сфере заботы о себе. Если базовые нормально делали, то есть как бы, ну, красиво, супер родитель, там, не знаю, счастливая семья, то сейчас я не делаю, допустим, что в местоположение, опять же, взять пляжную жизнь. Этот персонаж хоч хочет насладиться отдыхом на пляже и перестать на напрягаться, так, допустим. А, но там пипец какие жизненные цели, я пробовал вот именно с пляжем вот эту жизненную цель, там нужно... Полежать на шезлонге, не знаю, там пожарить там было еще мясо на этом гриле. Какие-то фиговые стали делать видные цели, конечно. Но давайте выберем, что как обычно, когда я выбираю, всегда родственная душа или что-то такое. С... Нет, давайте родственную душу выберем. Так. А, допустим, она будет веселая. Не ржи, пожалуйста. У меня динамики просто разрываются. Ну, допустим, романтик. Я э, а чего она не ставится-то постоянно? Ставься. А и тебе еще нужен, допустим, псы, ну, допустим, самоуверенное. Все круто. Только давайте мы придумаем имя. Вот рандомайзерами этими в Sims 4 я вообще не пользуюсь, потому что здесь русские имена, русские фамилии какие-то стрёмные фамилии и имена подбирают, ненормальные имена и фамилии. А, я думаю, можно скачать мод на замену имен, типа на английские имена. Не знаю, там допустим, пусть ее зовут, а в, так ш, Капслок, забыл урбис. Ну, допустим. Аврора, не знаю, там Аврора, ой, это вообще английский язык. А я сейчас на клавиатуру смотрю, такой. Так, это русский пошел уже, это хорошо. Капслок опять врубаем, пишем а -а -а. Аврора. Так, это я 15 нажал. Фамилия, блин, Аврора Скай, допустим, не знаю, это банально просто. Все больше вроде ничего не надо добавлять можно, походку изменить, на женственное. Ну все прикольно, конечно, давайте поем уже вот такая вот у нас семейка естественно фамилия потом поменяется потому что мы за кого то по любому выйдем замуж Окей, погнали сейчас будем выбирать место жительства а, так э, время года для игры давайте все таки наверное весну чтобы потом летом уже началось время года для игры весна богачи у нас обычно где живут богачи у нас правильно живут в дель соль -Вэлли. а как вы знаете мы можем потом оттуда переехать в Дель Соль Вейли можно, конечно, купить участок этот, за 19 тысяч, но я, наверное, хочу снять квартиру. Вот просто, я, наверное, хочу снять квартиру, пока, типа, там, аренда. Это Жасмин Суит, это, типа, базовые квартиры. А Бенели можно взять, в принципе, мебель 16 тысяч гномы и молочная фея а, допустим давайте вот эту хату она большая потому что я люблю большие хаты допустим у нас останется совсем чуть-чуть денег ладно давайте посмотрим что нибудь это что такое вот это вообще э, просто райские хаты но вот эта хата мне кажется самая райская вот этот особняк который он самый просто прикольный ну, давайте мы Будем покажем вот в этой квартире, переедем с мебелью. Я считаю, у меня свойство участка, потому что, ну, как бы не хочу. Никаких гномов, ни молочных фей. Мне не нужно вот это паранормальная в игре, такая фигня, когда я играю в другие лас-плей. Типа и по другим дополнениям. устаревшую версию мода, но я именно устаревший пользуюсь, потому что так хочу. Так, давайте ка мы сразу зайдем э, в режим строительства. Строительство. Так, это мы все поудаляем. нет потому что не интересно эта фигня. Я хочу изменить свойства участка. Типа нельзя. Так, а свойства участка. А это ж надо код разработчика вводить, наверное. Смотрим, что, что надо. Тест код разработчика, что ли, вести Окей, тестинг щит Так, нужен пробел. Тестинг щит true что в этой семье не водил этот чит. У меня есть основная семья, в которую я играю в не в не видосов. Эту семью я вам попозже покажу. Эту семейку. Так, заходим опять. Что-что, то изменилось? Ничего не изменилось. Ну, ладно, допустим. Мы в этой квартире, собственно, ненадолго. У нас осталось 2000 рублей так сказать долларов не знаю рублей долларов евро что это у нас тут вообще за симолеоны вообще что это такое так отправил мы уже с кем-то познакомились вы еще издеваетесь мы только создали персонажа мы уже с кем-то знакомы а, ладно допустим погнали а все-таки думаю, куда отправиться, где у нас богачи водятся. Они водятся также и в виллу крики готы, готы, готы. Но у них единственное стрёмное вот... Э, так, это не... Это моя семья, но это другое сохранение. Типа здесь базовое сохранение. А здесь и, но он же женатый. Зашибись. Тут никто не живет. Или... А нет, тут никто не живет. Мне показалось. А, ну допустим, где у нас в Виндербурги богачи, наверно, водятся? Где у нас тут самый богатенький район? А, здесь у нас кто живет? Нет, в Виндербург точно нет. Не поедем знакомиться к таким челам. Я сейчас только что. Кстати, вот этот го город Тартоза, он прикольный, конечно, но что-то он мне не очень нравится. Ну, но... там погода обычно фиговая, мне. Нужно было ставить читы на, на погоду, чтобы нормально все работало. Слушайте, а у меня довольно-таки богатый вариантик появился. Бейли, Бейли Мун, вот эти вот челы. Давайте пог, погнали к ним, что ли. Потому что они богаты живут. У них богатый дом. Погнали к ним отураемся. Ну и ребенка как бы я сделаю так, чтобы его мать забрала. <с> так, ну ладно, давайте погнали. Ой, вот это ОК меня бесит, когда загружается игра. <музыка> Ты в какой-то стрёмной одежде. Во-первых, переоденься в то, что мы тебе надели. Так, сменить одежду. Кстати, прикольный мод у меня здесь стоит, кусочек жизни. Плюс у меня здесь мод на смену устройства. Типа, ну, на эту смену телефонов. У меня стоит мод на 11 iPhone 74. Допустим, Бейли Мун. Типа не имею доступа персонажу, у которых нет отношений. Окей, мы просто так простоим или там, не знаю. Я не знаю. Ой. Блин, а.. Пипец, нужно с кем-то познакомиться, прежде чем... Сьюзит, я... А давайте, а давайте-ка мы... Мы-мы-мы-мы-мы... А здесь как бы... Познакомиться со всем миром, можно мне? Так, допустим... Познакомиться со всеми... Так... А чё? Нельзя-нельзя-нельзя-нельзя? А где познакомиться со всеми, я не понял. Персонаж 15 влияния, заказать услугу, другие код вызвать. Так, давайте-ка мы отправимся домой, а потом из дома отправимся уже сюда. Потому что мне там нужны 4 походу, там только работает у нас дома. А, не нафиг отсюда. Так, погнали. О, Юдит, Юдит, Юдит, подожди, подожди, подожди. А, уже и нафиг. Мы побежим. Ты чё бежишь? Тебе долго придется бежать до другого города. Девочка, блин. Бегущая постоянно. Так, а мы что поставили-то возрасте? Кстати, про возраст. Кстати, про возраст. Я не помню, что мы поставили. Так, молодую, да, поставили. Да хорошо. На да, блин, беги быстрее, надо время ускорить. За нами еще это, без типа бежит. Ну, которая еще не снимает, нифига. С одной звездой. Ам, как ее там зовут-то, я не помню уже. Так, опять эта загрузка долгая в си так, сразу на паузу ставим потому что мне пока не надо мне пока не надо я пока поставлю на паузу в этом доме мы будем а, как бы недолго жить я вам скажу так а где он стоит этот а, А, вот он ящик-то. Да. Тут вообще нельзя ни с кем познакомиться, зашибись М -м, А допустим. Здесь что-нибудь есть. Познакомиться со всеми. Мне нужно, чтобы.. А -а так. Идти в кроличью на рубне не надо. Так, тут мне не надо. Блин. Тут у меня, кстати, есть чуть 4. Блин, у меня установлены 4 типа на э, relation ship. Ну, типа на отношения 4. Можно ее менять все отношения и романтические и дружеские и все. Так, все-таки давайте отправимся, да, знаете куда? Отправимся, ко мы лучше в этот бар, где все тусуются знаменитости. Там сто процентов кто-нибудь добудет. Где их можно встретить? Правильно, в баре. А, именно в Дель Сольвей или в этом бари знаменитии самое модное заведение значит сюда идем и ставим ей знаменитость знаменитость уровень потому что вот так вот нам надо потому что я знаю что там стоит охрана у нас не пропустила Они знамениты с одной звездой. Давайте. А тут вообще никого нет. Тут вообще никого нет. Видимо, в этой серии мы никого не найдем. Ну по городу, блин, кто-нибудь гуляйте, пожалуйста. Вы что не можете погулять? Ну, кстати, город-то прикольный, очень прикольный и типа открытый мир, типа открытый мир, по которому якобы можно гулять. Ну тут не погуляешь, конечно. Но посмотреть так-то на мир можно. Как бы, ну давайте. А ресторан мне не надо. кстати здесь же можно тему установить. давайте вот такую тему установим. чехол для телефона так сказать. чехол для телефона. так погнали погнали погнали погнали. погнали Текс, сейчас. Так, а что случилось-то? А что ты делаешь? Ладно. Давайте опять поедем к нашим, так сказать, друзьям. Тут у нас есть дома как раз нету его жены так а, ждем ждем загрузку чу как бы ну, типа дайте мне войти дайте мне войти Постучать в дверь. Иди постучи. С помощью чита давайте постучим. Кто-то пришел. Еще раз постучи, потом еще раз постучи. мне Никто открывать не хочет. если разрушить объект? Или чё? У-й ⁇ не надо было разрушать объект. А я не хочу, чтобы разрушался объект. Давайте-ка мы зайдем на карту города управления городами. Сохранить перейти к управлению городами, потому что я удалил объект нафиг. Я думал, типа его можно разрушить, что там дырка будет, и можно пролезть. Потому что я этот чик никогда не использовал. Уж извините. Уж извините, что я вам сломал дверь. Просто. Ну, вот так вот получилось. Сломалась дверь. Ничего страшного. Сейчас мы ее починим так ставим дверь пофигу какая была главное что будет о арку можно вообще поставить так сказать заходите гости дорогие в дом давайте арку реально поставим там можно будет спокойно пройти в домик а, так это низкая арочная дверь, типа надо высокую, Это вообще двойная дверь какая-то, или среднюю хотя бы дверь, потому что средняя дверь, допустим, арка вот такая круглая пойдет, не пойдет. Окей, устанавливаем низкую арку, черного цвета. Под интерьер все-таки, чтобы заходить было легко нам в жизни <свистит> к этим челикам. Так, все, давайте мы вернемся в сохранялочку. На наше главное меню. Так, давайте тут можно по-другому в игру зайти. Выбираем нашу квартирку. Нашу квартирку, где мы живем, и выбираем человека типа ну вот так вот заходим выбираем особняк бы и лимон все заходим заходим заходим все и нам нужно все таки чтобы у нас хоть какие-то отношения построились Четильник. просто иди сюда и все, тебя пропустили, типа. Финаер. Ты с кем-то познакомилась, уже успела. А, ну, допустим... А, подожди-ка. А, подожди-ка, я вижу этого челика, который нам понадобится. Люди. У нас уже все налаживается, допустим. Нужно так подстроить, чтобы игра его видела. А, допустим. Допустим, погнали. Блин. Так не пройдешь. А, постучать людей можно? Или нельзя? Йо, тут так много всего. Так. Блин, я повороты камеры не использую. Погнали. А, так, так, так, так, так, так восстановить объект отладка ой я вижу этого чела он ходит а можно тебя призвать сюда пожалуйста чел не уходи мне надо чтобы ты пришел сюда приди пожалуйста мы же тебя ждем Алло. Пожалуйста. Можно подглядеть в окно. А, это ж у меня с читом добавилось. подглядывай в окно, иди. Ч ⁇ подглядываешь или ты еще вообще не дошла? Ты куда уже шла? Я не пойму. Просто. Ничего как подглядывается. Ты так просто открыла доступ к хате, подглядывая в окно просто так. Зашибись. При, э, э, так, ну допустим. А, ну, допустим. Чтобы. А, дружелюбные действия выбрать. Сделать селфи, попросить обнять, попробовать представиться. Иди, представляйся, чё? Чё уж, нечего терять, иди, представляйся. Не подглядывая, представляйся. Иди. И чтобы с чем-то хотя бы пришла... Пожалуйста, приди. Чё, как? Видно? Видно, типа, ну как бы... А, иди, пожалуйста, сюда на улицу, чтобы мы могли поговорить. Иди, пожалуйста, на улицу, чтобы мы могли поговорить. Или давай-ка ты опять понаглядывать в окно иди. Типа, ну, понаглядывать в окно, это якобы нехорошо. Но в моем случае это хорошо. Реклама около Колл-МН ⁇ она даже в Симси высвечивается мне. Когда я играю, пожалуйста, браузера не мешая. А? Потому что я сейчас нахожусь в оконном режиме, чтобы записать ролик. А, заранее, простите. Так, где, куда ушел, куда чел ты пошел? Ну ё моё где ты а? Где ты же были, оба? Так, третьего этажа у нас тут нету, да. Ну, на два этажа и тот, спасибо. То пришлось его долго-долго искать. А, вот ты где, тебя незаметно. Тебя незаметно. Зашибись. Зашибись просто. А если его добавить в семью? Опа, на! Добавляем. Ты в семье у нас теперь. Все. Мы тебя добавили в семью. А, допустим. Допустим. Мы поставим отношения дружеские. А, friendship 100. Friendship. И теперь. Допустим. Допустим. Романтика. Так. жалуйся, а, спросить, так, а, ну, допустим, допустим, погнали, чё сидишь? Не надо подглядывать уже, бесишь. А, ты у нас тут находишься, не? Да? А, и теперь нужно другие ну и, ну и допустим все нет у нас ничего допустим при сюда. допустим идем в куда можно пойти давайте в энергичные орхидеи можно пойти говор э, вот эти орхидеи они мне нравятся что-то энергичные какие-то так допустим вот сюда Тебе. Oh. Oh, Все, Пожалуйста. Надо ему хотя бы что-то. Что-то, что-то, что-то, что-то. А... Допустим, общественное мнение. Надо код для потребностей сделать счастливым. А, так и здесь код для потребностей сделать счастливым все идем теперь а, ну допустим погнали вот так вот стать лучшими друзьями у меня здесь музыка играет, и у меня здесь <связывая> ну, ну, допустим, вот так. Вот так. О. А у Какие-то Фоткает это еще. Тут. Ой, тут вампиры. Вампиры. Тут так много, просто куча. А, вот вообще целая куча этих операций. Допустим. А uh, дальше чем? что? <never> ah. <laughs> oh, oh. oh. oh. oh. oh, еще одна? Oh, oh, oh. <laughs> куча попаратов куча попаратов куча попаратов класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс класс уже. Либо монтировать, либо сейчас сразу выложу на ютубчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.